Всем привет! Вы на канале Как Заработать в интернете. Ровно 10 дней назад я снимал видео обзор. Сказал, что данный хайп проект скам прошло 10 дней с того момента, когда я снимал видео. И вот я когда снял видео, я нажал здесь восстановить доступ, все сделал как они здесь пишут. Ну, там написалось, через 7 дней заходите, все будет четко, все будет красиво. Ну, прошло более 10 дней. Захожу, войти с подтверждением. А здесь нас встречает вот такая вот надпись. Мы не просто не зайдем. Я не знаю. Вот напишите свои комментарии, кто реально здесь восстановил доступ и кто зашел уже в свой аккаунт. Кто нажал восстановить доступ. Вел там э, пароль который вам дали и через семь дней вы восстановили доступ также напишите в комментариях кто уже получал выплаты когда вы все восстановили и должны были получать выплаты в разделе новости нету ничего нового здесь все как э, как всегда лапшу вешают на уши нету ничего здесь такого кто верит, что это компания, ну пусть верит. Я уже не верю, что это не компания. Это, это галимый развод на номера телефонов, электронные почты и все остальное, чтобы потом создавать рекламу и таким образом они будут зарабатывать за счет рекламы. Также я вот зашел на YouTube. Посмотрел по данному тему, что тут снимают, я ни одного видео не увидел от людей, где они сделали здесь выплату, ничего я такого здесь не увидел, если кто-то что-то знает, напишите в комментариях, ну для меня данный хайп проект, он уходит в скам, я вообще его удаляю, удаляю чат, не будет больше того чата, не будет ничего. Потому что здесь также ничего в дальнейшем не будет. А еще самое главное, кто устанавливал здесь расширение, расширение ихня, удалите его, чтобы оно с вас дальше не собирало данная либо же отключить. Я еще не удалял, я его просто отключил. Ну сами видите, да, сколько здесь рекламы, сколько здесь всего, но здесь нет ни одного видео. Я уже вот просмотрел, он, кстати, чувак тоже написал отскам. Еще 9 месяцев назад. Я тоже вот просмотрел. Я здесь не нашел ни одну выплату, ни одного восстановленного аккаунта. Возможно, я ошибаюсь. Пишите свои комментарии. На этом мое видео подходит к концу. С данным хайп-проектом 5 миллиардов я заканчиваю работу. Было задумка очень-очень хорошая, но, увы, такое тоже бывает в интернете. Качаешь проект год, а он тебе ни, ни копейки не заплатил. Ну, такое бывает. Хотите реально заработать с вложениями? Вот проект долгосрочный мультиметра, который зашел реально надолго. Его качают по всему миру. Хотите, можете здесь сделать депозит на месяц и заработать немного денег. Всем желаю отличного дня и всем пока.